Где-то здесь приструнить кочующую тишину, Там, где в густке тумана гудьбой ныряют в волну, Там, где память твоя ничто рядом с памятью кирпича, Там, где, кажется, человек создан молчать, Где-то здесь забыть о сути ужаса миражей, О себе, что мнелся целостным и уже Никогда не сможет собрать единое, даже лучшее из былого, О себе, явившем всего лишь слова. Где-то здесь, ведь точного места у мыслей нет, Оправдать бесполезность бегущих лет, Поравнявшись ростом едва-едва С головой хранящего дожи литого льва. Где-то здесь простить миру славу, деньги, власть, Глупость, пошлость, банальность, страсть, А точнее несоизмеримость сил И то, что он меня не спросил, Решая место, язык, и объемом мрака внутри. И отправил голову в себя: Иди смотри. То, что жить приходится по часам, то, что все как будто решаешь сам, но судьба независима и незрима, И как ни старайся, проходит мимо. То, что завтра старость, как ни крути, что себя не исправить, не обойти, и что все сложнее ему, что всего сложнее ему простить. Свет приходится делать, искать, впустить. Я кашусь за соседний стол, наведя за своим порядок, наблюдая, как бессмысленен этот рядом. Допивает капучино, докуривает сигарету, разделивший утро с Веронезой и Тинторетто. Мой близнец с пустующим мыслефоном, человек с айфоном. И теперь понимаю, чего бояться. Чао, сеньора. Грация. После долгих блужданий по узким векторам от Санта-Марии до Санта-Марии сесть под майским солнцем на Санта-Мария-Формоза. Минуты разлетаются, как стрекозы. 120 стрекоз, Два часа золотой эйфории. Наблюдать за парами, как обнимаются жарко, как они бессмысленно старые камни топчут, быть вдвоем в Венеции, пф, раскрошить ее голубям сан Сан-Марка. Только так, в одиночестве, долго, молча. Усмирить считающий времени сносный зуммер на шатком троне. Разглядев грядущие в суетящейся круговерте, перестать завидовать человеку, который умер и здесь похоронен. Нет, не даруй его, только причалу смерти. Дал мне формулу счастья, сам того не желая, уходящий под воду город мы ценим и любим, избыточно проживая, лишь то, то, что закончится скоро. А ведь все закончится скоро. Колокола играют без времени благодать. Играют с фонтаном дети, в прохожих. Этому городу хочется что-то свое отдать, чтобы он унес глубин. глубину и это тоже. Идти по набережной вдоль, у самой кромки замечая, сиротство, Нужная, как соль, но поздно поданная к чаю. Сиротство — честная печаль, Сиротство — чистая печать. И тихо шуршащими шагами От смысла чувствуя свободу, И свет расходится кругами От камня брошенного воду. И видеть, как приходит вера, Тихо улыбаясь слушать, Как селематы, гандальеры, Штурмон душу. И в ночи, как точка, но беспредельной нежной одарью славы его сиротского, превращающий гениально в клубе голос Бродского.